Прошедшая в стенах IT-лицей КФУ концерт еще раз позволил убедиться в том, что в России нет ни одной семьи, в чью историю Великой Отечественная война не была бы вписана черными датами. Разнообразная и очень эмоциональная программа концерта дала участникам возможность не только проявить собственные таланты, но и выразить те нравственные и философские контексты, которые делают тему Великой Победы вечной. Легендарные образы литературы и кинематографа обрели новые воплощения в исполнении учащихся лицея. Это инициатива наших ребят и активистов, которые у нас есть концерт, посвящен 71-му году Великой Победы Победы. И мы пригласили наших подшепных ветеранов, бабушек дедушек наших специалистов, своих бабушек и дедушек и концерт посвящен прежде всего им и, конечно же, торжественному мероприятию. Транзительная сирена воздушной тревоги, кадры знакомых фильмов, душевные монологи и диалоги. Все это аудитория видела перед своими глазами на сцене, затаив дыхание, со слезами на глазах, словно заново переживая события военных лет. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны. Сами участники концерта не стали скрывать, что такие роли им давались нелегко. Очень мощные в этот раз театральные постановки. Ребята пытались проникнуться той атмосферой, чтобы ужиться в роль. Готовили днем и ночью различные постановки. Им сложно давалось войти в это время. То есть мы им рекомендовали смотреть какие-то фильмы специально, чтобы вживаться в роли. Девочки совсем юные, 7-8 класс, они еще совершенно на Все это смотрели, читали и... Было сложно донести до них ту мысль, которая, которая была изначально сценарий. Я буду играть Это, Кутихомов. Эта, эта сцена посвящена девушкам, которые отправились на войну со своими мужьями. У них не было выбора, и поэтому мы решили поставить эту сцену, так как, это, так как сегодняшний концерт будет соответствовать этой теме. Для всех присутствующих мероприятий открылась короткая историческая справка о Великой Отечественной войне, а также о том, что, одержав победу над Германией, Советский Союз внес решающий вклад в освобождение Европы. Будущие защитники Родины получили напутствие от ветеранов быть верным отчизне и с уверенностью смотреть в будущее страны под мирным небом. Аделя Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универньюз.